Конечно, после такого ремонта замечательно все будет. Правда, Леня? За ноябрь-декабрь четыре района – это Солнцевский, Октябрьский район – Курский и Фатежске было обработано заявок на сумму более 600 тысяч рублей. То есть это достаточно большая, весомая помощь для наших отцов-одиночек».